Друзья, всем привет! Всем привет! И сегодня мы вновь поедем на авторынок «Зеленый угол», посмотрим, что у нас сейчас с машинами, посмотрим, как всегда, цены. И следующее видео, постараемся найти автомобили, которые уже пришли с электронными ПТСами. И посмотрим, как это все будет происходить прямо воочию, то есть уже прямо на увидим и посмотрим итак насколько же подорожал ценник на втореньке зеленый угол фрид спайк 12 год передний привод 740 тысяч рублей комплектация не из бедных но и не из максимальных скажем так бесключевой доступ кожаных вставок нет есть две электро зеркала складываются Как видите бесключевой доступ круиз-контроль руль идет обычный пластиковый Автомобиль попал к нам на проверочку, скидывали его проверить, проверочку он прошел. Есть окрасы. По правой стороне пробег 131 тысяча. Панели здесь идет пластик, круиз-контроль идет неактивно, никаких датчиков систем при столкновении здесь нет. Ключ идет обычный, кстати, с ключа можно открывать электро двери. Вариатор, климат-контроль. Камера заднего вида установлена, такой темный потолок. Чистый, ухоженный салон. Мне нравится трансформация, именно в спайках получается ровный пол. Очень популярный автомобиль. сзади всевозможные бардачки полочки полочки подсветка это второе сиденье можно сложить получится ровный пол. объем двигателя полтора литра не все идут полторашки абсолютно все Итак двенадцатый год стоимостью 740 тысяч возьмем еще одну honda это honda fit shuttle 2012 год гибрид ну гибрид здесь идет неполноценный литья нет установлены туманки шильди гибрид без доступа тоже нет сзади дворник метла с дополнительным стоп-сигнал такое что-то что-то типа спойлера кстати тоже багажник мне нравится в данных автомобилях неплохой объем у него Оп, тоже ровный пол получается удобная трансформация салона очень удобная Тут в обычной фите сиденья поднимается ну соответственно можно поднять левое сиденье тоже комплектация такая средняя идет дверная карта идет ткань пластик ну почему-то у них свойства на фитах шатлы вот здесь она вот прям такое <к rustic>, царапается антиюст туманочки ставили здесь вариатор ага, не работает не знаю Ключа нет роль пластиковый гудок Работает. Подсветочка. Видимо, аккумулятор севший. По месту, ребят, спайка не показал место ну, Спайков уже много, довольно много смотрели. А в фите, фит -шаттл, место, в принципе, нормально. То есть головой никуда не бьюсь, вдвоем будет не тесно. Неплохо. Аукционика нету. Есть номер кузова. Не забывайте пробивать аукционные листы при покупке автомобиля итак двенадцатый год гибрид стоимость 645 тысяч рядом стоит простой fit 15 год 1 и стоимости 720 тысяч летняя резина бесключевой доступ вариатор сзади установлены сонары он закрытый Система при датчик, все называют это по-разному, лежит аукционный лист, 3 балла, надо разбираться, немного он выцвел, пробег 74 тысячи subaru forester dory четырнадцатый год три с половиной балла стоимость автомобиля миллион четыреста ребят раньше такой автомобиль в такой комплектации можно было взять миллион двадцать миллион двести тридцать миллион двести семьдесят все зависело от состояния там от пробега до да, сейчас миллион четыреста и так он на литье литье нештатная зимняя резина бесключевой доступ белый а ага, он закрытый комплектация ну неплохая комплектация x mod есть подогрева есть кожаный руль активный круиз-контроль миллион 400 цена конечно взлетела О, открыли нам ребята омыватель фар железные педали кнопка старт стоп пятая дверь открывается с кнопки глонасс установлен субаровские коврики электросидение ну, миллион четыреста, конечно, конечно, круто, очень круто. Двигатель 2 литра, коробка передач, вариатор. Рядом стоит Mazda Demium, 2016 год, 4WD, 665 тысяч. Объем двигателя и 1,3 летняя резина неплохая да именно такая на любителя как бы, если честно в последнее время стали спрашивать такие автомобили следующий автомобиль это mitsubishi mirage 2014 год объем двигателя 1 литр ну это такой вот так же мираж да и пасек один из самых бюджетных автомобилей mirage стоит 445 тысяч туманок нет фарики идут обычные комплектация простая светлый салончик автомобиль открытый пластик пластик пластик ниша ну климат вариатор такие накидочки прикольные японские сзади спойлер ну довольно неплохой автомобиль я имею в виду симпатичный но по большей части это, наверное для женщин а, паса такой темно какой-то знаете бирюзовый я не знаю розовый цвет как он правильно называется зимняя резина брызговички даже есть кстати резина неплохая с хорошим остатком даже пупырышки еще есть размер 155 65 на 14 кстати паса на климат-контроле есть без климат-контроль на климате не ценятся 15 год объем двигателя 1 литр три с половиной балла стоимость ну вроде написано 495 тысяч кузов целый есть окрасы по правой стороне пробег указан 46 тысяч 15 год 495 ну, давайте сегодня поменьше будем открывать машину просто возьмем максимально большое количество автомобилей с ценами free spike 11 год 4 воды 747 тысяч toyota rush 2009 год 4 воды цена к сожалению не указана, но я думаю она где-то 800-900 тысяч будет стоить toyota corolla филдер 2016 год гибридная версия стоимостью 845 тысяч рублей subaru xv 2014 год 4 vd 1 миллион семьдесят тысяч филдера бывают 4 воды передний привод гибрид xv только 4 воды но есть гибридные версии полу мы их называем следующий Раш 2009 год 4 воды стоимостью 825 тысяч рублей восьмой год полтора литра кстати на рашах идет объем двигателя полтора литровый на всех на xv не помню говорил нет все идут только двушки за белый раз цена не указано ну, уже на комплектация такая неплохая ряд стоит напротив toyota spade 14 год 4 ВД полтора литра цена подстерлась у нас не понять, какая я думаю в районе 700 тысяч стоит данный автомобиль сегодня fit Shuttle уже смотрели это уже в черном цвете тоже гибрид тоже постерлась цена 700 с копейками 750 я думаю там было указано следующий стоит кейкар nissan rux 15 год 435 тысяч тоже ценник, ценник вырос на все абсолютно на все автомобили suzuki ignis гибридная версия 16 год пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей toyota aqua гибрид только гибридные такие автомобили бывают только полторашки раньше Aqua можно было купить за 550 тысяч да, в простой комплектации но тем не менее неплохую 665 тысяч рублей nissan Note даже Dori Style, 2014 год двигателя 1 и 2 вариатор 515 тысяч есть turbo ДКС, есть не turbo еще один и черный цвет ну, это такой какой-то поинтереснее ведь автомобиль черного цвета здесь такие оранжевые вставки идут даже не знаю что это, это наклейки идут ну, и на литье тоже тоже ставочке довольно неплохо смотрится но тоже как-то такие автомобили не берут ключевой доступ темный салон автомобиль закрытый 16 год гибрид 645 тысяч про бокс вот уже старенький пробокс 14 год кстати вот такие автомобили на автомате есть но их уже практически не осталось. Полтора литра стоит автомобиль 505 тысяч. Хаслер, 2014 год, 4 ВД, все идут 0,7, есть турбо, есть не турбо 515 тысяч. Утро, рынок, ну, как бы люди потихоньку подтягиваются это уже идет пробок шестнадцатый год рестайл все пошли на вариаторе что передний привод что 4 воды комплектация джеловская хорошая комплектация стоимость автомобиля 670 тысяч кстати цена ну тоже довольно неплохая за него 4 балла 142 тысячи пробег зимняя резина без литья как правило такие автомобили идут уж ну, что знаете не такие как, как рабочие лошадки но тем не менее хорошие надежные можно сказать неубиваемые это вариатор печка мафан обычный здесь такой столик вылазит сзади весла следующий серого цвета это уже секси видите пробок секси полностью одинаковые автомобили. 625 тысяч тоже полтора литра это уже идет аксио аксио ну, это грубо говоря аналог филдера тоже гибрид передний привод просто передний привод 4 воды 825 тысяч бюджетный седан honda inside черный цвет литье мало таких автомобилей осталось но тем не менее их спрашивают 2009 год l комплектация 4 балла 575 тысяч хотел сказать кожаный салон это не кожаный салон это чехлы такие кожаные А виш тоже важно да? Виш, семейный минивенчик, 201 год, 868 тысяч. Двигателя 1.8, основная масса коробка передач, вариатор. 4 ВД, ну и соответственно есть передний привод. Ну, в принципе, неплохая трансформация салона. Салончик багажное отделение немного грязненькое, видимо, только подошел автомобиль. Кстати, я вам хочу сказать, автомобили прибавилось. Прям прибавилось автомобили на авторынке. Задние сиденья, кстати, очень удобно, то что они двигаются вперед-назад. Естественно, они будут двигаться, но уже надо как-то попадать на третий ряд сидений. Кнопка старт, есть ключа, антибукс, складывание зеркал, подлокотники, вариатор, климат-контроль. Итак, 11 год, 868 тысяч. Давайте еще возьмем еще немного цен, еще один Subaru Forester 2016 год, тоже неплохая комплектация, это уже идет рестайл, 4WD, 2 литра, 1 миллион 545 тысяч рублей, Honda Shuttle 2015 год, 4WD стоимостью 910 тысяч рублей, есть гибрид, есть не гибрид, 4WD, передний привод, ну форики, фориков уже довольно много показывали, рестайлы до рестайла, автомобили, как видите, рынок подзабивается, давненько стоит вот такой грузовичок небольшой ревка 07 прикольный грузовик на летишке. Дайхацу, автомат 15 год 4 в.д. 750 тысяч рублей toyota spade автомобиль 2017 года ярко такой красный цвет датчик при столкновении полтора литра стоит автомобиль 650 тысяч также есть паса без цены есть танк honda step wagon 17 год 4 воды 1 миллион двести сорок девять тысяч еще один свежий приус, серый цвет шестнадцатый год гибрид напоминаю такие автомобили приусы и появились 4 воды один миллион сто восемьдесят пять тысяч рублей про с огромным багажником семнадцатый год полтора литра шестьсот семьдесят девять тысяч еще один шестнадцатый год полторашка шестьсот шестьдесят восемь тысяч